Ты, Герасимов, если у тебя личная неприязнь ко мне, так ты выйди, сними погоны и скажи мне это в лицо. А вот так издеваться там, шутить нельзя, дышать нельзя, смотреть нельзя, может мне вообще жить нельзя? У вас что, тоже звук пропал? С горлом что-то? Так вы, наверное, больны. Вы доктор. А вы пристав, что ли? Под принуждением, под вашу ответственность. Вам самим не надоело вот в масках ходить? В инструкции вашей, на вы которую проходите? вы постоянно ссылаетесь, есть что-то про шутки? Герасимов, я к вам обращаюсь. Вы меня слышите? Вы что постоянно над людьми издеваетесь? Вы нам что запретили шутить. Это не твое личное здание. Ты здесь служишь. Народу! Я народ! Молчание честный ответ. Требуйте, чтобы не маски носили, а сама Мельченко на рабочем месте сидит без маски. Почему вы ее не штрафуете? Они над вами издеваются, заставляют маски носить, а сами ходят без масок. Они все без масок ходят. Чем молчать? Чего че у вас со звуком произошло? Почему все молчать-то начали? Что так любили все поговорить? Я вот не стесняюсь. Потому что по чести, по совести дети. А у вас что-то все, какие-то секреты. Снимать нельзя, шутить нельзя, дышать нельзя. А что-то Кильжанова не видно. Он же здоров, там на него уголовно процессуальная проверка идет. А вам Герасимов не запрещает шутить? Чего у вас каждый раз все по-разному? вчера можно было шутить, сегодня уже нельзя. Потому что Герасимов так решил. Дошло же. А зачем издевались тогда? Так а зачем издевались-то, я не пойму? Чего молчить? Казать нечего или запретили общаться? Чего же вы меня так все боитесь? Почему общаться-то не хотите? Не хочу живой, и все, только в А как свои права отстаивать? Это называется виноват по умолчанию. А завтра что? Вам можно, нам нельзя. Как-то. И только одно определение. А где остальные 14 определений? Чего молчите опять? Это у вас такой шикарный, универсальный ответ. Молчание называют. Вы же начали говорить, договаривайте до конца. Почему молчать? Вы своим молчанием соучаствуете. Ну, вы хоть скажите или кивните хотя бы. Если вам говорить-то запретили. Герасимов как сквозанул и с концами. А как они все молчали, это вообще вздыхали, смотрели, но не, это молчали вообще, как это, как воды в рот добрали. Хороших людей нужно запоминать. Я а плохих говорю. тем более. Они вот только вот кивать им осталось, понимаешь? А вот им скоро кивать даже запретят. Но Герасимов хоть заговорил. Что-то у них должно быть человечество. У них... НИЧЕГО! Здравствуйте. Наш шестой участок. Ознакомьтесь с материалами дела. Здравствуйте. Масочку наденьте. А что, здесь здоровье сидит? Масочку наденьте. На шестой участок. Знакомьтесь, что а? Я же не прошел. Вы зашли в здание, зашли, идите, так, пожалуйста, Либо покиньте, сейчас. Без маски никак? Не хочу. Под принуждением ответственность. А кто сказал-то, что маску нужно носить? Я. А? Я вам говорю. Опа. командующий. Да. Личное мнение. А когда мне спать, ложиться вставать, тоже ты будешь говорить? Это ну будильник вам скажет. Будильник? У а вас Воз, будильник говорящий? Все. Поделать. Давай поделу. Давайте делу Когда назовешь, не надо мне тыкать. Нет, за... -то надо. А кто назови мне норму закона, где прописано, как мне говорить на ты или на вы? Назови мне. И уважительно. Же... А ты это уважительно? Ну, если между вами это уважительно. А вы в курсе, помните. что вы... между собой можете так общаться? Я могу с кем угодно так общаться. Мне закон не запрещает. Я вам говорю против, чтобы меня назвали на «ты». Против, но ты только что сказал, что ты распорядитель моей жизни, как мне жить, что мне носить. Вот когда Может, вы, вы масочку подать, наденьте, я... либо покиньте? Не переходи на лице. Вы портите, что выражение «вы». Бы... слышите меня? Я слышу. Закон... Законное требование. Законное требование? Законное? Законное требование. Ознакомьте меня. На входе написано. На входе? На заборе много тоже чем написано. А это не забор? Это не забор? Мне бумажку официальную можно. Там статья все написано. Статья Конституции 24. Пункт написано. 2 знаем. Там все написано. 105 статья УК знаем. Все, пройдем, пройдем. Пойдем. <свист> это вот это? Да. Хорошо. Хорошо. Если это вот это... Не, вот. Слезо отселяется с средств на идеальной защиты да, да, да, органов. Да, да, да. Мас, маски, респираторы. А также с использованием перчаток, либо антисептиков. Сейчас мы это все дело. Номер 51 губернатор. Ни печати, ни рот. Ну, естественно. Зачем? Зачем? А, Не он же говорит. Да там же нет печати, а не росписи. Не печати, это для кого-то. Просто бумажка, объявление. выход и все остальное. Согласен с А вы пускаете? Да, я ты хочу противно. Я, я сейчас Масочка одену, ты меня знакомишь? Знакомишь мне с документами? Я говорю, масочку надену. Вот, что тебя за Я сейчас одену, ты меня знакомишь? Как зашли того, в здание. Говорю, меня значит. Для граждан информация на входе. Печать там подпись есть? Печать? Да. печатью обращайтесь. Зачем мне обращаться? Ты же мне ограничиваешь, ты что-то требуешь. У тебя должны быть законные. Арлюха, подожди, пожалуйста, пока я пройду. Давай, давай, давай, подожди. Ты что-то эфир забиваешь. Эфир забиваешь, говорю. Не-не-не, сейчас побеседую. Это, мимо рамка, нельзя. А один же раз только проходил, О. когда был нормальный пристав, проходил. Андрюх, я знал, что сказать. Ну что, по 20 раз, раз повторить? Mm -hmm. У вас что, тоже звук пропал? Да? С горлом что-то? Так вы, наверное, больны? Проходите. Нет? Вы доктор, что ли? Нет, я не... просто... Опа. Ставить... опа, опа. А вы пристав что ли? Что? <смех> а я пристав. Серьезно? Да, Удостоверение можно? не а нету. А почему фамилии не видно? Почему? Фамилия. Бронежилетом закрывай. Потому что так положено да? Опа. А значок где? А, значок носится на форменном обундировании. А бронезащита не является форменным обмундированием. Это средство защиты. А? Куда? Вы а? проходите? Для закамней Да. Пройдемте. Ну я хочу меморант прийти. Не получится. А это Все есть человек? Ручная-то эта как-то не получится, если я уже походил на маранке. Меня ручным металлотекном здесь досматривают. Я не знаю. Такой же пристав, якобы. Не дождитесь, когда он будет А. Мимонасла при... или не получится Человеческий фактор, да? Не знаю. У вас тут это, от погоды это все зависит. Под принуждением под вашу ответственность. Это правило посещения. Какие правила? А в правилах написано, что вы обязаны маску носить? Вы читали эти правила? Там про маску что-то есть? Про форменную одежду? Маска это не форменная одежда. А что это? Что это за аксессуар, который вас заставляет? Визуальная защита. Визуальная оно, оно прописано в правилах? Вы читали хоть? Вы сами-то читали? Вас заставляет то носить, чего не, не, вы не должны носить. Вам самим не надоело вот в масках ходить каждый день? Вы проходите или нет? Я прохожу. И вам что, не нравится, что я разговариваю? Разговариваю, скоро тоже да, запретят? Вам, они, наверное, уже запретили. Они исполнительные власти, они исполнительные только исполняют. Я вчера посмотрел фильм этого Навального, не смотрели, про дворец для Путина. 100 миллионов просмотров за, за неделю. Сумочку открывайте, все сделаю. А это досмотр. Ну, ну хочется, ну. ну Они закону а? Абсолютно. Я это воспринимаю как личную волю человека, ну, который как... находится под погонами. Хотел, вот такие не заставляют нас нам кидать? Какие другие? Дормально? Задняя Какая Там снова лежит. билет то Что в другом месте? А вы нам, пожалуйста, не указывайте, где Мы где хотим, там Я сутим. не указываю, я вам просто ну, как? как? Вы личное мнение сейчас высказываете? Вы проходите, нет? Вот парашютки есть что-то в законе? Проходите, нет? Вы не скажите, парашютки что-то есть в законе? Да, в инструкции не, не, не. вашей? Да он не знает. Подожди, Андрей, в инструкции вашей, на которой вы постоянно ссылаетесь, есть что-то про шутки? Никуда, никуда, никуда. Герасимов, я к вам обращаюсь. Вы меня слышите? Я вас слышу прекрасно. Про шутки есть что-то в вашей должностной инструкции, в вашей инструкции по обеспечению порядка, либо в законе? Про шутки есть что-то? Про Кишу. который вы только что сказали, я что я шутить я нельзя. Я говорю, я... Я... Вы что постоянно над людьми издеваетесь? Кто издеваться, что Так вы вот так вот. Мы... в прямом С вас требуют буквально. Вы нам вы только что запретили вон... шутить. Я не сказал, что я Это заброшу. ваше личное мнение. Вы постоянно. Вы вас вагоны... про оружие. У вас погоны. У вас погоны постоянно ниже Проход. Здание вы... да, да, да, оружием запретили. Каким оружием? Он шутит, он про, ну, про вас. Он про ваше оружие шутит. А какое наше оружие? Вон у вас на, на поясе оружие. Что, берет а я не, не разбираюсь, я в армии не служу я... разбираете... Ну конечно. но вы много о чем разбираетесь, я смотрю. Извините, но уже достаточно. Вот ваше удостоверение можно? Все, я хочу пройти. Паспорт.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 А вот так издеваться там, шутить нельзя, дышать нельзя, смотреть нельзя. Может, мне вообще жить нельзя? Я вам такое не говорю. Ты сказал, шутить нельзя. Я не сказал. Ты... Сказал. Запись Я идет. Запись идет. Не Запись идет. Раскомандовались. Это не твое личное здание. Ты здесь служишь. Народу. Нет. Я народ. Я работаю. Благодарствую за молчание. Молчание честный ответ. Здравствуйте. Вот, дело выросло. Не смотрел видео довольно. Смотри. 100 миллионов просмотров за неделю. Ну вот как так? Вы от посетителей требуете, чтобы не маски носили, а сама Амельченко на рабочем месте сидит без маски. Видел я Татьяну Романовну без маски на рабочем месте. Я живой мужчина, хозяин имени Антон. Ну фамилию скажите. Фамилия персоны Булгак. Хорошо, ожидайте в коридоре. Жду. А? Почему вы ее не штрафуете? Почему ее по 18.3 не привлекать? По 20.6.1. А? Они над вами издеваются, заставляют маски носить, а сами ходят без масок. Вы посмотрите телевизор. Они ж все без масок ходят. А за входящую корреспонденцию вы отвечаете, девушка? Нет, я не специалист. Если хотите. Угу. А, секретарь, какой участок? На Так, получается, корреспондентство вам надо, да, направлять? Просто путаница возникла по поводу, на чье именно, и на... и на какой участок направлять. Проясните, пожалуйста, чтобы я два раза туда-сюда не направлял. Четыре даже. А точнее шесть, если все комбинации. Не подскажешь ты? Ничего не можете сказать? Чем молчите? Че, чего, чего у вас со звуком произошло? Почему все молчать-то начали? Что а? так любили все поговорить? Тут сразу все стесняться начали. Может что-то не по закону делать, а? Если стесняеть, я вот не стесняюсь, что -то по чести, по совести делиться. А у вас что-то все какие-то секреты снимать нельзя, шутить нельзя, дышать нельзя. А че не видно? Он же здоров? Там на него уголовно-процессуальная проверка идет, по его действиям. Но его, конечно, пытаются, как говорится, Обезопасить. Но безопасивает так, что наоборот подставляет. А Елена Петровна здесь на месте? Король? Она реально болела? Или так для галочки в отпуск отправили. Сейчас со мной не встречалась. Ну, отлично. Вчерашние жалобы получили. Ну вы хоть подскажите, у кого мне узнать-то? Что узнать? Ну на кого корреспонденцию направлять? Гагарина 9, 10 участник. На десятый? Да. Просто на участок? Или на ИО, это, мирового? Суребный участок номер 10. И все? Да. Странная схема, потому что да, этот, же. этот же обязанность приняла Мельченко. Да. А вам Герасимов не запрещает шутить? А то что-то посетителям запрещает шутить. Я надеюсь, вы мне не будете запрещать шутить, а то у вас тут Герасимов что-то начал личное мнение свое это распространять. Посмотрите фильм «Дворец для Путина», очень советую. И задумайтесь, на кого вы работаете кому служите. Кстати, где эта подписка об уголовной ответственности за порчу дела, которую мне в прошлый раз подсовывали? Нету? Не надо заполнять. А почему в прошлый раз надо было? Чего у вас каждый раз все по-разному. За вчера можно было шутить. Сегодня уже нельзя. Потому что Герасимов так решил. А Один вот такая же наклейка на этот конверт. Дело в том, что там было написано... А, вон она, да? О, а ее как-то можно сфотографировать. Дело в том, что там очень важная надпись была – лично в руки. Дело расшил. Совершенно секретно, лично в руки было написано. Я эту надпись не вижу здесь, на сверху было написано. Это было направлено лично Мельченко Татьяне Романовой. Если она написала в дело, то есть она нарушила вот эту секретность, она вынесла дело в публичное поле. Ну да, по идее надо расшить и ну, переделать по тем, чтобы вот эта штука была снаружи, как он там, а тут ее что-то спрятали. Зачем? Так вот же, дошло. Направлял на шестой, но здесь. Дошло же. А зачем издевались тогда? Вот, смотрите. Его мирового участка номер 10. Дошло. Тут же направлены на шестой участок. И, ну все равно здесь. Так а зачем издевались-то, не пойму. Мне пришлось два раза ходить на почту, два раза отправлять все по, по второму кругу. И на электронной почте, и через газ правосудия. Ч ⁇ молчить? Казать нечего или запретили общаться? Татьяна Романовна в живую встреча. Ни в какую. Чего же вы меня так все боитесь, а? из усов, что ли? На таракана похоже или что? Как в сказке этого, я не помню, кто там написал диск? Пришел таракан еще с усами. Почему в живую вы не... Ну почему Кстати, общаться я... я ознакомлюсь до сих пор. Почему общаться-то не хотите? Вот Татьяна Романовна тоже не хочет. Не хочу вживую, все, только в упрощенке. А как свои права оставить? Это называется виноват по умолчанию. Все все молчат, виновен и все. И, и хрен чудака. А, а потом в Гелендзике появляются это, дворцы за 300 миллиардов. хорошо, что хоть фоткать еще оставили-то. Вот хоть что-то можно сделать. Хоть как-то осветить вашу деятельность. А завтра что? Запретите это? глаза открывать, уши затычки на, на, на глаза это повязку, на лицо маску и, и вообще не заходите сюда. Я даже глубоко уважаемый называю. Все равно на встречу не идет. Маску не носят на рабочем месте при встрече с другими на встрече не идет. Мы к ней уважение проявляем, она к нам нет. По вашему взгляду, по вашему дыханию, это я понимаю, что у вас там что-то совесть как-то просыпается или это реагирует и вас в том числе. Но вы свой выбор сделали. Вы за, за деньги? Делайте то, что вас, против чего у вас совесть сопротивляется. И вот и секретарь нарушает. Написал 20-го, приглашает 27-го спустя неделю. Хотя по закону 3 дня максимум. Все все нарушают. Вам можно, нам нельзя. Как-то... Законы ваши, вы же их нарушаете, а нас заставляете их соблюдать. Это, это, это, это что такое? Вот тоже же самое, шестой участок. Здесь же? Здесь. А зачем на десятый тогда направлять? Вы мне можете это объяснить? Почему по, по, по два раза приходится все отправлять? И вы по два раза это все пришиваете. Зачем двойную работу делать? Чисто же для того, чтобы надо мной поздравить, чтобы я в два раза больше времени потратил, в шесть раз больше. Потому что не на почту, и по электронке, и через газ правосудия надо отправить. Молчание честный ответ. Лучше, чем когда вы отвечаете неправду. И что, в итоге смотрите. Так, так, так, категорически открас, определения. короче, 15 волеизъявлений и только одно определение. А где остальные 14 определений? В письменном виде. Они здесь к делу должны быть приобщены. В деле их нету. В письменном виде куда они направлены? Чем молчите опять? Это у вас такой шикарный универсальный ответ, молчание называется. Вы же начали говорить, договаривайте до конца в письменном виде, куда направлено. Должно быть и в деле, и на электронной почте, и в письменном виде через Почту России. Как было направлено? Что молчить? Вы своим молчанием соучаствуете вне отправки и в уведомления, и вне внесения. Все? Дело в целости? В порядке? Ничего не испорчено? Ну, передаю из рук в руки. Ну вы хоть скажите или кивните хотя бы, если вам говорить-то запретили. Все в порядке? Все нормально? До свидания. Благодарство. Испех, Игре. Благодарство. Им данная команда. Я же не что он вообще убежал. Да? Вообще убежал. Передал пост и убежал. А <свят> что он убежал? Я с ним ну, пообщаться хотел? Не вывез, наверное. Нигде. Смысл Смысла не вывез? Удостоверение, где говорю? Я, я хотел спросить, когда он заканчивает работу. Насколько или когда? Ну, чутко, я так понял, какая-то личная неприязнь ко мне? Ну, если ты хочешь спросить, когда он заканчивает работу, это уже угроза. <свят> Почему? Это не угроза, никто, это вопрос. Никто не уходит. Вот это, вот помнишь, это тот же бессонт, с которым я разговаривал. Не, это мужчина он, вообще не беспритензий. Он, он досматривал, он сейчас всех досматривал вручную. Да? да? Не пропускал? Да. А Герасимов, видишь, личная Он Шутить всех, нельзя. Народа собрался, все проходили, если у кого-то пищал этот сканер, он доставал вручную, джи -джи -джи, все нормально. Им не то, что масками, им это, уже на словах рот заткнули. Это что такое? Шутить нельзя уже. В деле, в самом. На корочке написал, без акцента, а. без оборота на меня, без выживающей рубашки. Ну, дело выросло вот такое уже. Ну что там, говоришь, Герасимов? Бежал вообще? Герасимов, он, ты ушел, он минут, наверное, 10, Я не начал задавать вопросы по поводу полномочий всего остального. И Герасимов не лавит с этого. Он кому-то позвонил, пришел другой пристав, а Герасимов как сквозанул и с концами. По поводу досмотра я ему объяснял, там инструкцию сфотографировал, приложим, что досматривать могут только лица одного пола. Есть двумя понятыми. Я ему задал этот вопрос по поводу понятых. Он сначала говорил, что типа, какой досмотр? Я досмотр? Нет. Я говорю, зачем ты в сумке лезешь? Я лезу, я не лезу. Я говорю, так все зафиксировано. Ну я же руками не залажу, я говорю, ты чё, дурачок, <свят> что ты? что творишь? Где протокол? Где двух двое понятых? И все, начал ему по поводу удостоверения полномочий. Он ничего не ответил, сказал, что не он ко мне обращался, ну ты же выдвигал свои требования, говорил, что незаконные по поводу маски. Так подтверди полномочия. Герансимов, а как же досмотр-то с понятыми должен проводиться? У тебя же там написано все. Двух понятых... Или это тоже все законно ты проводишь? В чем? Что ты нарушаешь? А ты досматриваешь людей без понятых? Конечно. А что, ты не досматриваешь, в сумки лезешь? А кто лезет? Только что. Ну, тебя я вижу. А удостоверение-то можешь показать, нет? что Ты, ты при исполнении удостоверения можешь показать? Я пришел к вам в гости, чтобы показать По первому требованию, если у тебя есть на то полномочия, ты обязан их подтвердить. Или вы вообще ни черта не знаете? А на каком основании ты, ты тогда людей запускаешь, пропускаешь? Полномочия-то есть, нет? А, Герасимов? Ну ничего, не сказал Убежал, больше я его не видел. Это сколько? Полтора часа. Я больше Герасимова не наблюдал. В общем, результат какой? Я посмотрел дело. 15 волеизъявлений приобщено к материалам дела. И присутствует только одно определение. Об отказе в переводе в упрощенный режим. Она вообще знаешь, что написала? Обжалование постановления о переводе в упрощенный режим не предусмотрено законом. О, Ты представляешь? Обжалование определения не предусмотрено законом. Ну так знают же, они же сказали, что все знают. Даже не предусмотрено законом. То есть обжаловать нельзя. А находиться на рабочем месте без маски предусмотрено законом? Ну, мы все равны, но кто-то из нас равнее. А как они все молчали? Это вообще, это вот я просто поражаюсь. Но они так молчали, что все равно проговорились. Ну, старались сдерживаться. Им, наверное, запрещено общаться Так в том-то и дело, я говорю, вы смотрите, что с вами делают Вам мало того, что маски на лицо понадевали Сами без масок ходят эти, судьи и высшего руководство. А вам всем маски на лицо понадевали Еще и запретили общаться Заходили без масок Я не знаю, если заснялось Заходили без масок Пропускали? Да. Ну, ну только есть... по ходу или приставы, или судьи залетали, у нас, забегали. у нас что? У нас закон этот только для избранных, что ли, получается? Нет, закон только для челяди. А для служивых и для слуг. Для слуг народа маски не обязательны. Ну, Герасимов это, конечно, выдал. Шутить нельзя. И шутить нельзя. И за стволом там что-то нес всякую хинею. Там-то у тебя просто кармашек же маленький Я ему говорю, забери Он там сразу, ты смотри как как завелся Бояться, бояться Не равен, придет и звездный час Герасимов зло, Вторая звезда после Кельджанова это второй а -а -а. нам ну, показывает, что не могу говорить горло же. Да, мигасе. Но я ему руку пожал. Да, я видел, Хотя он неохотно так пожал мне руку. Но... Очень неохотно. А вдруг я фиксирую. Но, но они, когда я им там это знакомился с материалами, я же с ними разговаривал да. про, про Навального, про маски, короче, про все. И они так это вздыхали, смотрели, но ничего, это молчали вообще, как это, как воды в рот добрали. Так они из будки же не выходят. Сейчас все в будке сидят. И Герасимов убежал в будку. Все, народ идет, они сидят в будке. Но ну, он вышел, в сумочки позаглядывал, и тут же быстренько, обратно в будку. И вот этот другой Рустам. Он со мной, я не знаю, говорю: о, говорю, самый лучший пристав. Это вот тот, который это. С которым я разговаривал, помнишь? Который нас про... который меня да, пропустил да, без документа. Да, да, вообще да. отлично. Сам Ты выучил. не увидел, как у него фамилия? Я... Как его зовут? Руслан? Рустам? Рустам. Рустам? Рустам. Ямаев, что-то на я у него. Но у него это, видно, у него все, значок, все, как положено. Запоминать, запоминать. Без бронежилета, без ничего. Скорее а всего, на видео он должен Хороших людей нужно запоминать. Да, да, да. Но он со мной не стал А плохих тем более. Он со мной не стал разговаривать. Я говорю, о, самый лучший пристав, говорю, Сургута. Он такой, раз, не знаю, может, не Запретили, его. запретили. Да? им, да. им, им настолько жестко запретили, что даже вот эта секретарша, когда, это, типа, я спросил, говорю, а где это определение-то? 14 определений отсутствует на это, на 15 воле только одно определение. А 14 отсутствует. Она говорит, было отправлено. А -а. И замолчала. Я, я говорю, а что чё, чё дальше? Как было направлено-то? Куда? Каким образом? Чего молчите? А у них может быть подписка не разглашение. Так, это, это, это же вообще жесть. Это людям из них просто, я не знаю, каких-то молчан. Им завтра что, я говорю, я, я, я прям так ему сказал, говорю, вы что говорю, вам мало то что маски на, на лица надели, на вам еще это шутить запрещают, разговаривать запрещают, вам что скоро повязки на глаза наденут и, это, и затычки в уши позатыкают. Нет, скорее, у них уже есть наш список, они нас знают в лицо, и только с нами им запрещено разговаривать. Это процентов я тебе говорю. Так а если каждый так станет это, про свои права защищать? Что, вообще ну, со всеми будут перестануть? Значит, перестанут общаться? со всеми. Так а зачем тогда это здание? Ну, За что же, мы им деньги платим? Ну ты же начинаешь умные вопросы задавать. А их мозг не способен это переварить. Они же на пенсию уходят 45 лет, у них зарплаты нормальные, машины вон стоят бобровые. И всего этого лишится. Да ты что, да вы сказали молчать, я лучше буду молчать. А куда я потом после пристава пойду работать, если меня уволят? Куда? Вот куда Кельджанов устроится? В лучшем случае охранником, ночным директором. Ты знаешь, вот если бы я был на месте Кильжанова, конечно, абсурдно звучит. Но я бы на его месте вот реально бы уволился и пошел бы лучше охранником трудиться, чем вот такие вещи Вот им, наверное, так и преподнесли. Будете с этими общаться? Значит, до свидос Соответственно, потеряете все свои блага и льготы. А уволят же, тем более, по какой-нибудь статье. придумаю же статью однозначно. Да, конечно. Плоть за разглашение служебной тайны какой-нибудь. И куда он с этой статьей сунется? Никуда. Да какие директора. статьи? они Вон мои видеоматериалы поднял, там до, до хрена компроматов на них. согласие но мы же своих не выдаем. Вот Кильджанов просто исчез, то он болел, потом то он в каком-то отпуске, сейчас вообще... Не, ну я это... спросил, говорю, это, что там, как Кильджанов? Жив-здоров? Ну, на словах не ответили, кивнули. Да, типа... Ну, жив и здоров, да. Ты понимаешь? Ну, им... Они вот только вот кивать ему осталось, понимаешь? А, а вот им скоро кивать даже запретят. Ну, грубо говоря, им кто-то самый. Это страшный. подожди, пользуясь случаем, хочу обратиться к Татьяне Романовне Амельченко. И это, к, к, к, это, вы хотя бы не запрещайте людям кивать, а то вообще реакция пропадет. Ну ладно, говорить запретили. Ну кивать-то хотя бы не запрещайте. Или да, или нет. А то скоро двигаться запретят, понимаешь? Ну, то есть, сейчас со стороны... на... Боргать запретят. Сейчас, глядя со стороны на этих всех судебных призов, такое впечатление, что они, знаешь, как это, на Руси-то был петрушка. То есть, вставили руку через задний проход и машут пальцами и руками. Вот головой машут, да. Нет, даже никто не озвучивает. Вот вынуждены стать петрушками. Ну такое, да ты что, что пристав, он даже не отвечает, он ничего не говорит. Он даже обосновать не может, потому что все под запретом. Где-то где я уже про Петрушку слышал. А, это про один, это, видео, где этот один ученка Павел был. Аврору переименовали в Петрушку, помнишь? Ну так, а здесь здесь факт, здесь зачем мы сами с этим столкнулись, лишь они как замолчали, как сказали, фас, лаят. а тут уже дошел до того, что и не лают, просто все законно вон висит на входе, ни печати, ни подписи, ни Да, да, да, это вот они любители ссылаться на эти Надо на... Подожди, на инструкции, а когда он сказал же, что типа шутить нельзя, да, я так... его подтянул за это, ну, говорю А что, где, в какой инструкции написано, в каком законе о, о, о, у него, ты видел его глаза? Она секретная. Он понял, что он ляпнул такое, да. что, что нет ни в одной инструкции, ни в одном законе. И не быть не может. Ну, кто идет в приставы работать? Герасимов и Крикжанов. Ну, вот. Самые нужно же где-то себя. Это те, которых в детстве, в детском садике, потом в школе. А сейчас они оперились, почувствовали, типа, свою власть что им все можно. А народ же у нас продолжает их бояться. О, приставы. Это самое страшное. Коллектора и приставы самые страшные у нас в стране. Ну, Герасимов хоть заговорил. Ну, это ненадолго. Думаешь? По-любому. Запретят? Ха! А то. Сейчас только ролик выйдет в YouTube. И все. И Герасимов следом за Кильджаном. А по дороге? А по дороге? Где мчит скорый поезд в Аркута, Ленинград? Система, да вас... Нет, у меня, у меня нет цели, их там что-то куда-то отправить, еще что-то. Я наоборот взываю к их совести. Ведь что-то у них должно быть человеческое у них. Ничего. Какая можно ну, как совесть? Ну как ничего? Совестливые на этой работе не будут работать. Вот я им четко сказал: молчание честный ответ. Вот, вот они не могут по-другому. Если они, как говорится, начинают говорить, от них исходит постоянно ложь и какие-то свое личное мнение вне закона. То есть они начинают превышать должностные полномочия, разглашать информацию, нарушать там, возможно, устные приказы судьи. А если они молчат, они ведутся себя ну, хоть как-то по-честному, понимаешь, что вот это вот молчание это честный ответ. И они вынуждены молчать, потому что это единственная, это единственная честная реакция на все, что происходит. Я думаю, в следующий раз нужно будет вызвать нашу доблестную полицию и написать заявление. По статье 140 Уголовного кодекса Российской Не Федерации. предоставление информации? Да. Он же должностное лицо. должностную. И пусть он полиции подтвердит свои полномочия с удостоверением. И а у них удостоверения все просрочены. Да и... ты, ты же знаешь, как нашу полицию вызывать. Самих ну... же самих же и загребут. Я лучше удаленно из дома отправлю куда надо, что надо. Нет, можно и так. Он же не предоставил нам информацию. Не предоставил. Статья 140. И замечательно. Пусть потом запросить документы, чтобы предоставили копию удостоверения и всего остального за эти 118 229. Так, ну все. В общем, вот такой поход. Определений нет. Амельченко Татьяна Романовна не хочет вживую общаться. В общем, она вынесла определение, что из упрощенного режима в открытый режим она это, ну, не захотела. Ну, не предусмотрено закона. Обжалование это, вот такого определения. Всем привет.